Всем привет от Ганнаволд Девустрим и как вы поняли из названия сегодня мы поговорим о новом оперативнике БАРТ подразделения ССО. Данного оперативника я считаю самым интересным медиком в игре, интересным, а не имбовым, ну или самым лучшим, прошу не путать. Не будем тянуть барда за струны и попробуем разобраться, стоит он своих денег или надо пройти мимо и взять другого медика. Но перед этим хотел бы напомнить, что на канале в группе проходит розыгрыш маек при поддержке сайта всемайки.ру. А также не забываем про скидку 10% от нашей группы на любой товар, ссылочки под видео. Всем удачи! Первое, что хотел сказать про этого медика если ты новичок, то лучше пока оставить это медика на потом. Новичкам противопоказано на нем играть. Разочаруйтесь по-любому. Ну а если ты уже опытный игрок и ищешь новых ощущений, то этот медик именно для тебя. Он действительно самый интересный необычный медик из всех. Главное помните, данный медик команда зависим. В нем прослеживаются черты разных медиков, а хорошие они или плохие сейчас разберем. Начнем с вооружения, которое вызвало много споров в игре и на форуме соответственно. Нам достался пистолет-пулемет mp 5 модификации А5, который в данной игре стреляет только по отсечке в три патрона, без возможности сменить режим ведения огня. Наша эффективная дальность ведения огня 25 метров. Это почти максимальный результат среди всех медиков. Больше только ушаться 20 метров, но комфортнее стрельба все-таки на этом медике, на Барде. Поровну как всегда обратимся к нашим манекенам. У нас максимальный урон 18 единиц одной пули. По урону в тело за выстрел подсечки 25, в голову 73. Итого 24 урона в голову с пули. Максимальный результат, если не брать Николу, конечно. Прокачки тоже, в принципе, все неплохо. Коллиматоры появляют уже на втором уровне, плюс один магазин на четвертом. На шестом дают спарку, как у Рейна. Она вам прекрасно знакома. Думаю, что такое спарка можно узнать из игры. Напомню только то, что со спаркой у нас 4 магазина, без нее 5. Тут уже каждый решает, что ему удобнее. Хочешь с ней бегать, хочешь без нее. Вроде все звучит в принципе вначале неплохо, но что же тогда многие так недовольны? Все дело в пресловутом режиме стрельбы по три патрона за выстрел. Это сильно ограничивает использование данного оперативника и внуждает нас играть на средней дистанции. Сближаться с противником нам категорически противопоказано. Этот оперативник должен разрывать дистанцию для максимально эффективного нагиба. В ближнем бою мы слишком слабы и не можем перед противника за счет невысокой скорости и стрельбы по отсечке. Так что этот медик не для раши и не для соло игры. Вы не дед. Самое правильное будет всегда держаться рядом с одним из ваших союзников и не оставаться никогда одному. Данный медик может неплохо дамажить. Главное выцеливайте голову противника для максимального нанесения урона. Дали в голову три пули спрятались. Вышли, дали еще три и все, выносите тело. Конечно, если удачно попасть. Данопер любит прямые руки и этого у него не отнять. Если вы плохо стреляете в голову и не можете выцелить, лучше подумать, брать этого медика или не брать. Так что если вы познаете дзен на этом медике, то будете явно удивлять тех, кто считает данного медика слабым. Тем более за выстрел в голову мы наносим уроном больше, чем все остальные медики, про это не стоит забывать. Ну для большинства, как и говорилось выше, мы команда из за наше вооружения. А также на это намекает наша способность воодушевления, на которой стоит останется немножко подольше. Да, кстати, по поводу нашего спецсредства дымы. Их всего у нас две гранаты. Не знаю, как к этому пришли разработчики, но, как по мне, ему стоит дать светошумовые гранаты и не две, а сразу три. Ну и на крайнем случай хотя бы еще один дым дайте. Не знаю, конечно, зачем он нужен, но два все-таки мало, мы же не рекрут. Воодушевление. Та способность, которая разделила игроков на два лагеря и заставила их достать калькуляторы и высчитывать отхил и считать бонусы от снижения входящего урона, который Барт вешает на любом расстоянии. Заранее скажу, что данный медик, как и Шац, категорически не подходит для спецопераций. Не вздумайте туда ходить, вас просто возненавидят. В зачистку можно, но осторожно. Главный режим, для которого делался данный медик, это ПВП. Ведь хил это не наша самая сильная сторона. Давайте немного цифр и сравнение с другими медиками. При зажиме мы активируем нашу ауру лечения в стоке на 4 метра, в топе на 5 метров радиусом. Откат умения у нас 12 секунд, длительность лечения 10 секунд, во время которых мы можем постепенно восстановить 30 хп. А в стоке 20, ну точнее 14, но на третьем уровне мы получаем плюс 3 секунды действия дольше, поэтому считаем сразу 20 и потом плюс 10 на 30. То есть 3 хп в секунду получается. Причем это распространяется на всех оперативников, которые находятся в радиусе нашего хила. Ну и хорошая новость, в отличие от равника, мы можем лечить себя. Итого, получается, при лечении 120 хп можно восстановить всей пати, если находиться в зоне хила всей командой. Для справки, Микола со своей сумкой выдает ну, 126. Но есть, естественно, нюанс. Аптечка Миколы может восстановить оперативника до полного состояния, а мы только на 30 за раз на каждого оперативника, не более того. Даже если вы лечитесь вдвоем, то максимально каждый из вас восстановит только 30 хп. Это расплата за возможность лечить на ходу, бега и даже во время боя. Небольшой отхил – это плата за мобильность. У Микола свои плюсы, поставил аптечку и ушел воевать. Ну к положительным стать моментом можно отнести то, что Барт единственный, кто лечит сквозь стены. Про лечение травника вообще молчу он в этом плане топовый. Дед развод дает 42 с кдшкой в 13 секунд. Тоже получается поудачнее будет в пвп. Вот насчет Шац это да, тут мы немного будем его получше и Шац отдыхает в сторонке. Делаем вывод, хоть мы и медик, но это не наша сильная сторона, а скорее бонус. Не стоит забывать, что когда вы активируете лечение, то подсвечивайте свои ауры лечения. И всегда видно, где вы и куда пошли. Будьте осторожней. Важнее всего это второй вариант использования нашей способности, который является самым важным на данном меде. При разовом нажатии активируется боевой дух, уменьшение входящего урона на 30%. Данный баф вешается на любом расстоянии, а также совмещается с щитами Штерна и Алмаза. Да и про Пророка не стоит забывать. Под домами суммарно уходит минус 80% урона по Пророку. Жуть да и только. Лично я когда играю на Пророке, всегда хочу, чтобы со мной бегал Бард. При таком раскладе в на пати и такими поддержками Бард заиграет другими красками. Особенно если Штерн дат щит на Деда или Штурмовика, плюс Бард свой дух подрубит. И можно выпускать Кракена, который если не всех завалит, то большую часть команды положит точно. В любой ситуации, в принципе, минус 30 урона без учета дистанции наложения – это перевес в вашу сторону. Про это не стоит забывать. И хайт медика раньше времени. Делаем вывод. Да, Барт не так прост. И для мячкам он просто противопоказан. Ну, в принципе, большинство игроков может не зайти. Но поиграв на нем подольше, вы начинаете привыкать и по-другому относиться к данному оперативнику. В соло-командах это не сильный игрок. Но в пати, именно в пати, данный медик раскрывается полностью. Поэтому, если вы выбираете себе этого медика, задумайтесь, будете вы играть соло командой или будете играть сплоченной своей какой-то командой. Если вы будете играть командой, это хорошо. Если вы рандомчики, но тут уже гораздо-гораздо хуже, навряд ли вам может сильно повести. Но в принципе геймплей очень прикольный. Мне лично понравилось. Надеюсь, данное видео было вам полезным и вы узнали то, ради чего смотрели данный ролик. И кстати, не забывайте про розыгрыш, который проходит у нас в группе и на нашем канале. Майчка это всегда приятно. Ну а с вами был канал Вот Стрим, ведущий Никлеатор. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.